Итак, всем большой привет, на связи Евгений Карташов, это новый урок по сервису Топлинк, вышли очень интересные новости, хочу быстренько с вами поделиться и вам это все рассказать, смотрите, если вдруг случайно попали на этот урок, у нас есть целая серия, огромный плейлист, где мы разбираем полностью весь сервис Топлинк от А до Я, то есть мы настраиваем и магазины, и принимаем оплаты, и заявки, и все ссылочки, все кнопочки, все что есть в Таплинке. Мы все это полностью разбираем. Плюс, если вы еще не пользовались сервисом Топлинг, для вас есть промокод Дон Карташов, который дает вам скидку на любой тариф на 10%. Он работает всегда, можете постоянно его использовать, я его добавлю в описании к этому ролику. А, погнали, что интересного понравилось. Первое, понравились очень выпадающие списки. То есть, если раньше, когда мы с вами делали кнопочку и человек нажимал на Кнопку у него происходил перебрасывание С странички, на которой человек находится На другую страничку То есть, условно, он нажимал на кнопочку И у него загружался, загружалась другая страница Это занимало какое-то время И это было неудобно, сложно И, наверное, не очень Хорошо, давайте я сейчас увеличу а, блок. Как это будет работать теперь? Теперь вы делаете выпадающие кнопочки, выпада, просто кнопки, и в них появляется страничка, как выпадающий список. То есть вот вы нажимаете, и у вас форма загружается снизу. Да, То есть получается сверху и снизу. Uh, преимущество такого подхода очень простое: у вас не происходит перехода с одной платформы, с одной странички на другую, и тем самым у вас не срезается конверсия. То есть, это очень хорошо и удобно. Да? То есть, это, это очень классный инструмент, прям большое спасибо за такие новшества. А второе это то, что наконец-таки добавили. То есть, раньше у нас было очень много разных людей, которые uh, рассказывали про то, как сделать топлин красивым. Они встраивали через HTML-код таблицы. В этих таблицках, табличках добавляли вот такую графику, то есть, они делали картинку слева. Текст справа. Сейчас этого делать уже не нужно, потому что добавили стандартные блоки. Этот блок называется а, иконкой текста. Да? Вы просто нажимаете на этот блок из меню, вставляете, и вы можете добавлять сюда любое количество этих картинок. Это будет очень хорошо и красиво выглядеть. Да, Для этого ничего делать не надо. Это уже встроенная функция. Таким образом, мы можем делать э, блоки с преимуществом. То есть, почему у нас выбирают... Либо мы можем делать отзывы покупателя, да, соответственно, оформлять их так, как нам хочется. Мы можем делать типа, разные чек-листы, мы можем создавать расписания, мы можем создавать наименование списков, вводить разные цитаты либо приводить в пример команду, с которой мы работаем, либо и много многое другое. А Это очень хорошее обновление, потому что если вы используете топлинг как продающий инструмент, вам точно нужны такие блоки, как ответы на вопросы, представление команды и прочее. Если раньше вам необходимо было кому-то дополнительно платить за эти дизайны, то все эти инструменты сейчас встроены в сам топлинг, и это просто вау. Еще, еще хочу показать, наверное, вы это видели, обновился интерфейс главной странички сайта, выглядит потрясающе. Во-первых, сразу идет позиционирование, для кого подходит этот проект, то есть он подходит для бизнеса, где сразу же идет демонстрация того, как это может выглядеть. У меня часто люди спрашивают, Женю, есть ли у тебя примеры топлинков, вот как это настроить, нам вот у нас там такой-то бизнес, то есть сейчас вам думать не надо, то есть это сразу же, смотрите, это сразу подходит бизнесу, показывается, как это может выглядеть, да, соответственно, сразу же, ну, получается название, картинка, которая которая цепляет внимание, кнопочка записаться и сразу призыв к действию. Это может быть для популярных людей, то есть сразу же демонстрация, как это может происходить. То есть человек с лицом, так скажем, то есть сразу же показывается, что это, для кого это. Сразу же это запись на покупку билета, да, то есть это подключенный магазин. И две кнопочки с перехода, точнее говоря, три, три блока с кнопками. Это переход на Spotify, то есть сервисы с подкастами. И это ссылки на социальные сети. Если это интернет-магазин, то это сразу же возможно сделать вот такое. То есть сразу же товары из корзины. Если раньше это было сложно реализуемо, то сейчас этот инструмент уже стал работать очень хорошо. И еще более важно, что если вы блогер, если вы ведете Инстаграм, если вы просто творческая личность, бы вы предприниматель, и вам необходима какая-то ссылочка, какая-то страница, где бы вы могли бы сохранять все ссылки на ваши, ваши социальные сети, на ваши проекты, на ваши контакты, то теперь вы можете также добавлять топ -линк. Он загружается очень быстро, он загружается... Он оптимизирован для мобильных устройств, он работает быстро и это стоит очень дешево по сравнению с тем, сколько вы заплатили бы за разработку личного сайта со всеми этими функциями. А плюс, ну, соответственно, то, что мне понравилось, что идет демонстрация того, как мог, могут выглядеть продукты, да, то есть получается, что вы можете делать сайт, визитку для бронирования, бронирование, допустим, столика, либо рассказать про какой-то свой продукт вы можете делать апсейлы, да, то есть что-то предлагать со скидками, вы можете размещать несколько ссылок вместо одной через разные кнопки, вы можете оставлять ссылки на месседжеры, чтобы с вами связывались, вы можете принимать заказы сразу, оставляя ссылки. И обратите внимание, что по сути вам сейчас показан продающий лендинг, да, то есть у нас идет а, а, шапка, то есть это то, как это выглядит. Дальше мы листаем чуть ниже, мы видим, что акции, которые действуют прямо сейчас. Дальше мы видим а, ссылки, то есть чтобы мы могли больше узнать про этот продукт, мы видим а, дальше ссылки на социальные сети, мы видим контакты, мы видим еще один призыв к действию, чтобы человек у нас не ушел Это действительно просто, да, то есть мы с вами в рамках курса все это дело разбирали Это просто создаются блоки, блоки один передвигается на другой, да, вы меняете просто текст Не нужно быть программистом, не нужно быть дизайнером Ну, максимально, что вам может потребоваться, это просто посмотреть палитру по сочетания цветов Чтобы ваш лендинг выглядел сносно, я имею в виду сносно, чтобы не были цвета, как говорится, вырви глаз Демонстрация всех функций, ссылки, мессенджеры, да, дизайн в два клика. Плюс также, если вам это интересно, ну, во-первых, опять же, напоминаю, что используйте промокод Дон Карташов, еще раз про это скажу, потому что вы про него почему-то забывают, и вы получаете 10% скидку на любой тариф. Да, оплачиваете сразу на год, это становится для вас максимально дешево, то есть вы еще к вот этой скидке тоже получите дополнительную скидку. А, Оформляйте ваш лендинг и получаете профит в виде реализации того продукта, либо той услуги, либо того информационного запроса, который у вас есть. И также напомню, что мы разбирали урок, как, мы, как вы можете подключать чат-ботов к вашему топлинку, да, то есть как делать так, чтобы при кнопке на, допустим, на WhatsApp, на Viber, или на Telegram у вас начинал, у вас начинал работать бот и вел ваших клиентов по заранее запланированному сценарию. В общем, все эти ссылочки, то, что вам может понадобиться, будут в описании к этому ролику. Большое спасибо за просмотр. Настраивайте топлинку. -линк. Топ топлинку желаю еще всего хорошего, чтобы все было очень хорошо, да. То есть, чтобы сервис развивался. Он действительно очень стремительно развивается. Мне безумно нравится, как выглядит дизайн, как докручиваются разные плюшки, как быстро работает их поддержка. Настоятельно рекомендую. Все, спасибо за просмотр. На связи был Евгений Карташов. Пока-пока.